Россия вторглась в Харьков. Россия вторглась в Одессу. Россия вторглась в Харьков, Херсон. Везде она торглась. С Беларуси тоже. Что это значит? Россия просто хочет ну, заходить в их подписку, потому что они нам тут знаешь, актуальные новости. Так, я тут, кстати, ролик записал. Прикольно, вам ну, надо посмотреть. В общем, да плохие новости знаете, что М путин хочет обезредить э военные ну, действия потом колено заходит полностью зачем зачем делать вы оккупировали крыль Харьков кошицу в общем-то ну, знаете что и Харьков не хотят прикинь они уже хотят Харьков Божьи Харьков Донецк Луганск они нас сказали, ах, они такие украинцы, да. Или за НАТО все. Они что, бояться НАТО? Если они боялись НАТО, то зачем Китай? Зачем нас Китаем дружат? Я вот нет, нет, я не пойму. Почему по дружат? В мощнее, чем 4 -5 -6. Зачем Беларуси дружит? Беларусь, красивая, не мощная, чем раньше. Кивировался. 4-5-6. Зачем им полностью Украина? Идти из-за этого. Они пострадают. Я то есть вопрос Путина. Видите, он что-то знает. Он знает правду. Правду то, что он любит танки, игрушки военёшки. и воюшки. Я, в принципе, тоже люблю играть. Немножко так. Ну, уже разучусь. Он умеет. Он просто ну, танков, заводов, всякое такое. Ему некуда деть их. Да, ему просто некуда деть. Жаль, что китайница хранит, да? Одна шутка была, просто комментарий пишут, Китай захватит Россию. Я говорю, ага, Китай захватит, ой, инопланетяне захватит всех, не включая Россию тоже. Пишили комментарии сомнения, кто кого захватит, то вообще не понял. Ну, грубо говоря, Россия реально хочет захватить Украину, но уже нереально, уже сейчас захватывает. Сейчас, когда мы с вами развоим, она уже в будущем захватит. Говорят, что украинцы едят, ездят они живы, будучи они будут в США, строить свою страну, заметили корни поставить в другую страну. Живу от России. Зачем это дело? Путин надо так делать. Ведь э, они уходят, они будут здесь жить. Ахай бы их оставить, было прикольно, стреляет цветок, красет, как, как брат против брата. Может, всё из этого, а? Прям, знаешь, 22-0, 2, 22, 12-0, 2, 2022 год, и 12.00, и 22.00. Значит, Россия вторгла именно в это время, а 22.00 именно из Ленинска сказал, что на нас напали, ну, утром напали. А он говорил, что вторжение будет, поэтому готовьтесь. Поэтому знаете, только одно, что все это было запланировано. Смотрите, Вангу Ванга предсказывала. В общем-то, идем смотреть новости России. Там про Вангу говорили, если россияне это не сделают, новости повторно про эту дату, окейную дату, еще быстрее, кстати, там все равно, потом можем пустить, можем с вами... Сейчас фильмы заняться. Как фильмы? Сейчас, сейчас, сейчас продолжить. В прямом эфире будет. Что то такое, посмотрим. украина вторжение. Название ролика готово. Все влажно. Всеукраинное вторжение. <свык> В принципе, там у него ролики. Так, что у нас Ох ты, 2 часа назад. Всеукраинное вторжение. Пока не так. Хочу залить на канал, чтобы все знали. 6 часов. Ой, как мало. Да, побольше. Все, кроме вторжения. Танки после Вторжение первый этап. Это. Так, длинный ролик А я прыгал, что так? Сейчас я забираю это. Болгарский, украинский, русский. У так Украина. Все слышно. Как ну, вы поняли. Вот так Украина, Россия. Вот так. Сейчас, еще, еще подождите. Стабильные. Ладно, этапы, так этап. вот Все. Загружаем общество запустил говорят больше рука снял чтобы Россия становилась а это точно а если становится, то война беспешная будет это точно поэтому немного